Сегодня отвечаем на вопрос подписчицы Людмилы. Как вы думаете, что будет с торгами по банкротству через пару лет? Наш прогноз очень хороший. Как правило, в кризис рынок только растет, и это логично. Кризис случается каждые условные 6 лет. Это 90-е, затем 2004-й, после 2014-й и вот сейчас 2020 -й. Да, это закономерность. Но за каждым кризисом стоит повторный экономический рост. И это главное. Мы твердо уверены, что через пару лет на рынке торгов все будет еще более организованным. И главное для сегодняшних участников торгов – это успеть стать профессионалами. Торгам по банкротству более десятка лет. Мы встречаем сотни новых объектов ежедневно. Несмотря на конкуренцию, все проводят сделки и объектов хватает на всех.